Итак, я в эфире сейчас в Инстаграм и в Фейсбуке. Сегодня коротко про фейки. В сегодняшнем эфире коротко про фейки, и вот почему. Смотрите, я бы не вела этот эфир, если бы мне не писали россияне. Я вам очень благодарна, дорогие мои друзья, некоторые из вас мои коллеги, После войны, к сожалению, как война началась, если начало войны 24 февраля, многие коллеги стали уже, скорее всего, не коллегами, потому что убеждение ценности, оказывается, война показала, кто есть кто. Поэтому понятно, что со многими россиянами больше мы работать не сможем. Ну, может, со временем, когда... Разреем, и будут у нас одинаковые ценности по отношению к себе, к другим людям, и ценности по отношению к боли других людей. Поэтому, кто бы вы ни были, профориентологи, специалисты по роду, психологи по отношениям, неважно. Для нас с вами важно понять, кто я. Кто я как, как личность? Кто я как, как личность? Большой буквы я личность. Я думаю только о себе или я живу тем на котором мне втюхали? И больше ничего не вижу. Поэтому я не буду сейчас спорить, доказывать, кто прав, кто виноват. Сегодня коротко, буквально коротко отвечу про фейки. Значит, я выложила скриншот про фейки, где россияне увидели, что вытяжки из разных соцсетей, где россияне, спасибо большое за ваши сердечки, кто меня слушает сейчас в Инстаграм где россияне говорят, да это же зрада по-русски, как это, идти до конца, мы не мы против того, чтобы вина, война останавливалась. И я выложила этот скриншот, и вижу, он мне пишут некоторые в личку, некоторые пишут на страничке под этой фотографией с скриншотом, что, вы что был такой дешевый фейк выкладываете. Ну, смотрите. Я не просто психофизиолог, психотерапевт, я не просто имею медико-биологическое образование и что-то разбираюсь в психологии. Я еще и личность, и, и немножко занимаюсь и понимаю, что такое информационно-психологические операции, и знаю, что такое убеждение. Так вот, смотрите. Сейчас идет оголтелая информационная война. И она идет для того, чтобы завоевать лекторат, умы людей, которые это слушают, смотрят. Много правды, много неправды. Но цель у каждого государства, в данном случае, если мы говорим про Россию и Украину, конечно же, цель у каждого своя. У России доказать людям, что спецоперация за три дня не удалась, понимаете, потому что думали, что также встретят с хлебом, солью, с поляныцей, как на Донбассе. Обработали людей информационно-психологическими операциями. И там более пророссийские настроенные люди переменнулись. Кто-то уехал, кто-то остался. Там Потом 8 лет там стонал и плакал непонятно от кого. До сих пор многие думают, кто там жил, что они страдали от украинских обстрелов. А те, кто оттуда уехали, с которыми я общалась, лично мои соседи... И сейчас они снова попали в войну, они уехали оттуда, попали в центральную Украину и тоже попали, но вот такая их судьба. Так вот они совсем другое говорили. Кто на самом деле обстреливал и кто принял ту власть. И такую же власть хотели насадить и российские власти на всю Украину, хотели всю Украину. И они думали, что так просто и так легко как и в других маленьких государствах, там Россия, Приднестровье, Грузия, Приднестровье, да, много стран вы прекрасно знаете о чем я говорю. А Украину они тут долго разлагали информационно-психологическими операциями. Я должна вам сказать, что Украина проиграла информационную войну с Россией. Я лично это знала, видела еще до 2014 года, как обрабатывают в Крыму людей. Я помню, я была в Ялте и, помню, снимала квартиру и включила телевизор. Я вообще его стараюсь не включать. А тут я включила телевизор, и я увидела везде боевики, везде доблесть русской армии. И на одном каком-то канале, это Украина была, еще была Украина, еще не, при, не отжатый был Крым. И на одном из каналов я увидела какой-то черно-белый фильм, да, тетка пора, чья бабка, там что-то, там, такая вот криклывая, такая хухлушка, там что-то И я сразу поняла, что это идет информационно-психологическая операция, потому что я немножко еще думаю, дорогие мои коллеги и психологи. Ну, сказала я своим дома в Украине, в, в, в Киеве, когда приехала, мне говорят: ну да, есть такое. Но тогда особо никто не обращал внимания, к чему это приведет. В конечном итоге информационно-психологическая операция проведена была блистательно И Крым отжали легко, а восток Украины пророссийский, пророссийский на больше русскоязычного, там больше обрабатывали. И украинцы, украинская власть относилась к этому, ну так как-то, как-то они относились беспечно. Причину, сейчас я не хочу разбирать, это политика. Я просто говорю про информационно-психологическую операцию. Так вот, информационная война у Украины была проиграна. Никто не занимался так, как занималась Россия в этом. И в этом плане россияне молодцы. И вот сейчас цель, цель информационной войны украинской стороны и российской у каждого своя. Спасибо большое за ваши сердечки. Украине нужно дать людям дух чтобы тот дух, который проснулся и, и отстаивает свою землю, защищает, чтобы удержать этот дух, несмотря на огромные потери, уничтожения людей. А россиянам нужно российскому правительству, российской пропаганде, почему закрыта у вас э, информация, почему она у вас закрыта? Подумайте сами, это разумные мои слушатели российские. Подумайте. Почему у вас информация закрыта? Почему э, вы не можете другие источники найти? Подумайте сами, почему у вас нет доступа к разного рода информации? Почему операция, которая должна была длиться три дня, длится уже больше месяца и более 15 тысяч э, убитыми и только то, что могли насчитать ваших людей российских? Да, наши гибнет невероятное количество и детей и стариков. Но я сейчас про российские говорю. Так вот, сейчас российскому правительству нужно людям, которые поверили в эту, войну, в эту молниеносную победу, показать, ну, а за что же вы платите, дорогие? Почему вы так живете бедно? За что вы, по сути, оплачиваете эту армию? Почему я Путин и приближенные войска, Приближенные правители, там, то есть к нему, да почему это проходит уже месяц, уже больше месяца, а это никто их не встречает с поляныцей, понимаете? Почему это на три дня не закончилась операция? И тут информационная операция, информационная война и вкидывание фейков, сейчас про фейки, для российских людей. Для того, чтобы люди могли поверить, все-таки, а как это, операция уже длится более месяца, и уже более 15 тысяч мертвых людей, закопанных, валяются, собаки их разгрызают. Об этом тоже особо не говорится, да? Но людям теперь надо объяснить. И вот когда теперь я, ну, как бы, Тайная и скрытая становится явью, и люди, которые подстроились там по, по 75% по каким-то подсчетам, я тоже подсчетам не сильно верю, потому что сложно посчитать подсчеты. Но много, очень много людей за то, чтобы там пишут так, надо их убивать, потому что если вы сейчас отойдете, то будет тоже что с Карабахом, то есть надо сразу там их домять. То есть такая политика была, и люди к этому привыкли. И теперь, когда э, средств уже нет, когда зажимаются всех сторон, спасибо большое за ваши сердечки, когда я сейчас больше для россиян говорю, когда людям нужно объяснить, а почему нужно перестать, ну, прекратить наступление на Киев, потому что там оказывается не так просто. Почему нужно добивать тут те города, как Мариуполь и там еще какие-то, дожимать. Им нужно людям объяснить. Но в то же время из украинской стороны, при всем при том, что наших убивают людей, детей, насилуют наши войска. Вот я вам скажу, вот я хоть и психолог, доктор, но мне когда я вижу реальные снимки, когда я слышу от своих соседей, от своих друзей, от своих знакомых, кого, у кого ребенка украли, кого изнасиловали, у меня, знаете, у меня вот такое зло берет, я бы никакие женевские конвенции не выполняла. Вот правда, вот у меня вот эта вот людь такая возникает. Но Украина же европейское государство, они ж, мы же такие, блин, правильные, понимаешь, мы же такие добрые, мы же такие вот и поэтому вот это доброе отношение к военнопленным и реальные, реальные, реальные ролики, которые доходят до правительства России, что их кормят, что многие ребята уходят в плен, сдаются там, танки сдают, получают там деньги и... Видно жительство, потому что, ну, по-разному говорят, зачем же ты воюешь, ты понимаешь, что ты жить будешь, или ты... Вот есть такие случаи. А многие сами сдаются в Некоторых берут, блин, они говорят, мы не хотим домой, потому что нас там расстреляют, мы там никому не нужны. И показывают, как их берут интервью, как проводят пресс-конференции открытых людей, живых россиян. И это доходит до правительства. Что правительство? Ну это опять же, смотрите, это мои аналитические наблюдения, это мой, мой такой расклад. Что доходит до правительства? Как бы не скрывали, как бы не скрывали от людей истинную правду, что спецоперация, и что все идет по плану, и что мы будем продавать свою нефть один рубль за тысячу долларов, за 1000 евро, они в это свято верят, и люди тоже в это верят. Ну, это другая тема, я сейчас туда не буду. То... Они боятся, что рано или поздно дойдет информация до людей, все-таки как бы их не закрывали, какой бы колпак не вешали над средствами допуска истинных знаний до людей. Кстати, интервью с Зеленским, с российскими некоторыми журналистами. Кто читал, кто слушал? Оказывается, его не допустили. Его надо еще искать в России. Это было открытое интервью, он общался, задавал вопросы. Ему задавали вопросы, он отвечал. Так вот. Приходит такая информация, открыто идет информация, узнают людей, называют номер части, фамилию, родители, телефоны, мамы и так далее. И, естественно, российское правительство переживает о том, что такая информация дойдет до людей. да, И, и тогда люди начинают, начнут прозревать, что оказывается с пленными российскими ребятами обходятся согласно Женевской конвенции, что им запрещено их там убить, убивать, издеваться, потому что это вот так стоит. Я это знаю, потому что я работала раньше в системе. И я знаю, что такое наша система. Я знаю моих коллег, ребят, которые сейчас работают, служат, которые на фронте, которые несут свою службу. Поэтому мне, как никому, это известно. И теперь я лично понимаю, что когда Возникает такой документ, который я там выложила, тоже в ленте увидите, насколько он продив или нет, можно только догадываться, что там есть печать, там есть кто подписал, что создавать специальные фейки и показывать, как украинцы жестоко относятся с русскими пленными. То есть для меня лично, вот для меня лично, как думающего человека, понимающего по логике, что происходит, для меня понятно, почему это создается, чтобы у людей вызвать другое мнение. И теперь, зачем? Потому что как бы ни закрывали информацию, люди все равно рано или поздно узнают. Теперь, что касается вот, вот этого скриншота, где мой коллега, профориентолог, Плюс там еще есть другие специалисты, которые российские, мои коллеги, которые пишут там, что вы вот как непрофессионально пользуетесь такими фейками. Так вот, друзья мои, про фейки. Видео сегодня, видео сегодня как раз про фейки. Итак, даже если у вас нет информации, и вы сомневаетесь, вас нагрузили ваши власти, ваша пропаганда о том, что не верьте фейкам, мой вам, ну не то чтобы совет, а такая рекомендация зрелого человека, понимающего, что такое информационно-психологические операции. Еще раз, информационная война идет жестокая между Россией и Украиной. У России нужно Российским властям нужно доказать своим людям, почему их спецоперация провалилась, почему столько денег угрохано на войну, за что люди платят своими санкциями. Им нужно показать, оправдать свои действия, поэтому там придумываются всевозможные версии, а украинцам нужно выиграть. Поэтому и там, и там могут быть домыслия, могут быть искаженные факты, все что угодно может быть. И это нужно понимать. Я же вам рекомендую, как разумным людям, смотрите, вот когда я, Украинка, и мои сейчас родные, близкие, соседи, кто в оккупации, кто, кто в госпиталь, кто куда-то уехал, кто как-то как может где-то писать, у меня могут быть, как вы думаете, истинные, истинные знания, истинная информация, истинные факты. Как вы думаете, могут у меня быть? Так вот вы у меня спросите. У тех людей, кто живет, у кого есть доступная информация. И дальше, если вы мне не верите, значит, ищите, пожалуйста, источники в других, другие источники. Тем самым вы в себе, как специалисты, если есть эти вас специалисты, а не просто обыватели, хотя я знаю, что среди вас очень много специалистов, психологов и так далее, просто будьте людьми и личностями, ищите другую информацию и помните, задавайте вопрос. А почему эта информация? А откуда она? А что это значит? А могу ли я где-то еще поискать? VPN, не VPN? Если вы люди, они а просто зомбированные, вот стекловата, как говорят, вата-стекловата, значит, вам нужно искать другой, другие источники информации. Я, например, одну и ту же, один и тот же факт, проверяю у нескольких людей и смотрю, с точки, с, с точки зрения с третьей-четвертой позиции, потому что меня так научили, как грамотного человека. Поэтому, когда вы мне пишете, это непрофессионально использовать фейки. Так вот, еще раз повторяю, фейки, это вам так внушили, что это фейки. Информационно-психологическая война шла, идет и всегда будет. Идет расчет на биомассу, на лекторат, который не думает. Поэтому первое, ищите людей, которые истинные свидетели этих событий, если в данном случае говорим про войну в Украине. Ищите другие источники, если вы хотите сказать, что вы умный, образованный и адекватный, психически зрелый человек. Но не пытайтесь пырскать вот этими своими, опять же, по-вашему фейки. И не показывайте свое невежество. Понимаете? Поэтому заканчиваю тему про фейки. Напомню, информационная война, информационно-психистрические операции, это способ воздействия на людей, вызвать у них через вливание информации определенные эмоции, чтобы можно было ими управлять, воздействуя на них. Это и ИПСО. Кому, кто не понимает, ищите в гугле. И ПСО, информационно-психологическая операция. И еще раз. Третий раз напоминаю в этом эфире. Вот уже 18.30 я веду этот эфир. Украина проиграла информационную войну, поэтому ей пришлось воевать сейчас за... Это мои наблюдения, это мои выводы. Это то, что я наблюдаю. Поэтому... Какая причина? Много пророссийских власть, э, властимущих, много было денег буханов, в то, чтобы заграбастать очередную страну, э, с братскую, соседнюю, не думая о том, э, что ж ты творишь-то. А? Нет, люди тоже об этом не, не хотели, не верили, а теперь дальше. Информационная война Украины проиграна, поэтому, на мой взгляд, сейчас мы платим за это большими потерями. Людей, жизней и домов своих и так далее. Но зато станем умнее. Зато у нас проснулось чувство собственного достоинства. Та внутренняя сила, тот свет э, воинов, которые отставят свое чувство собственного достоинства и свою позицию. И если э, россияне, посмотрите на историю, они привыкли только выполнять, что им скажет начальник. Эти же украинцы вечно боролись, вечно воевали. Вы вспоминаете сам историю, ищите сами, не надо ждать, пока вам кто-то вкинет. И учитесь просто анализировать. И ту Россию, великую, красивую, интеллигентную, культурную Россию, сейчас вы вместе со своим Путиным, я не говорю, что все, а большинство из вас, вы ее, к сожалению, загнали очень далеко. Поэтому не светите мне тут своими фейками, вы тут не Учите, друзья мои, матчасть. Занимайтесь, развивайтесь и учите информацию. Поэтому психологи, коучи, неважно, с какой вы страны, россияне вы или украинцы, или вы какой-то другой европейской страны, учитесь разбираться вот в этих информационно-психологических операциях. Это манипуляции. И у власти находятся те люди, Спасибо большое. И у власти находятся те люди, которых мы избираем. Это не Иван Грозный, это не каменный век. Это век развития, когда люди, я личность, уважающий себя, думающий, читающий, отвечающий за свои действия и поступки. Это я личность, который выбирает себе мужа или жену, мужчина вы или женщина, работу, работодатель дом или место жительства я отвечаю за это я лично отвечаю за это если же я ищу оправдания ищу какие-то уловки то на меня найдутся если у меня нет своих целей нету своих желаний то на меня найдутся те кто захотят мой ум и мою душу и мои цели и мои эмоции взять под свой контроль Поэтому, неважно, сейчас будет отдельная практика, как работать с эмоциями, управлять ими, для того, чтобы вашими эмоциями не управляли те, кому, ну, короче, чтобы они эту вашу энергию не использовали под свои цели. После этого эфира будет еще один эфир. А пока я заканчиваю про фейки, про информационную войну. Поэтому информационную мы проиграли в силу того, что э, беспечные э, Наверное, надо было поспать, чтобы сейчас нас разбудил Путин и дорогие братья-россияне со своим невежеством и своим жестокостью своей, и своими фейками, и своими зет-фастиками. Наверное, нужно нам было. Я считаю, что мы пропустили, мы пропустили, мы, мы проиграли информационную войну. На мой взгляд, с приходом Аристовича, это мои наблюдения, приходом Алексея Аристовича, это, это психолог, философ, это военный, это вообще уникум человек, его... Кто-то, по-моему, Володин говорит ему, говорит, что это. Я не помню, кто-то из российских говорит, что это не просто говорящая голова, это умнейший человек. За него больше э, просят э, готов платить за его голову, чем за голову Зеленского. Ну, это то, что я знаю. Может, я ошибаюсь, но это из моих источников. Так вот, мы мы не, нас не устраивало, это коррупция, люди работают, пашут, а у них отбирают все. У нас был Кучма, у нас были другие. Мы постоянно выходили. Мы выходили на Майдане. А теперь, друзья мои, кто пишет про фейки, мои дорогие коллеги россияне и не только коллеги, Запомните, если вы верите на слово тому, что вас и не проверяете, не включаете критический ум, значит, вы просто признаете, что вы неосознанный человек, психически незрелый. Если вам сказали, что это фейк, проверьте его. И я уже сказала вначале, кто захочет, послушайте. Почему сегодня большинство россиян не поддерживают, что Россия э, закинула информацию в общество, что хотят отойти пока? Что уже на Киев мы идем, не идем с парадом? Я сказала это в начале эфира, послушайте, кому интересно. Поэтому фейки не фейки, включайте логику, включайте кричисти теоретический ум. Включите, включайте дисциплину ума, не, вклю, не впускайте в себя все, что не попадет, потому что эмоции это огромная энергия, которой пользуются те, кто хочет пользоваться под себя. Именно поэтому управлять эмоциями, дам сейчас вам практику, очень крутую практику. Кто захочет, сейчас я выйду все с одним эфиром, и это будет эфир, как управлять своими эмоциями во время войны и не только. Для того, чтобы вы были людьми, они а использовали только всю ту, извините, срань, которую вам выливает на голову, и неважно, во время войны или в отношениях с, там, с мужем, с детьми, с родней, с соседями, неважно. Потому что человек, умеющий управлять своими эмоциями, это человек, который сильный и очень-очень грамотный. Я вам очень благодарна за то, что вы слушали меня. Кому было полезно, поставьте какие-то значочки. Если надо кому-то поработать со своими, кто из нас психологи, коучи, кто хочет, спасибо большое за вашу поддержку, спасибо вам огромное, друзья, это для меня ценно и важно, послушайте вначале про фейки, про кто там не успел, кто пришел, подсоединяется позже, кому надо, чтобы я помогла построить свою цель, и неважно, в каких условиях вы живете, без паники, без, хватит уже паниковать, уже... мы уже начали привыкать к тому, что происходит, и с потерями, и с зажимами, и с санкциями уже начали, начали при, привыкать. Поэтому теперь задача четко поставить цели и понимать, кто ты, что ты, что там, что нужно делать в этой ситуации. Большое вам спасибо. Сейчас еще будет один эфир, как управлять своими эмоциями, даже ну, не только во время войны и вообще в любых ситуациях, для того, чтобы рождать в себе личную силу. Спасибо огромное. Кто хочет на бесплатную консультацию, welcome.